Здравствуйте, мы находимся в центре кунг-фу и вучи. Что такое оздоровительные практики? Это вучи или это кунг-фу? А практики присутствуют и в кунг-фу, и вучи. Люди, которые приходят к нам заниматься, они начинают с Вучи. Вучи разделяется на несколько систем и несколько программ. И первое, чем мы обучение начинаем, это раздел звук Ши. Зоншинг ⁇ это суставная дыхательная оздоровительная гимнастика. Если по времени занятия оздоровительная группа занимается полтора часа, то Зоншинг занимает где-то 45 минут или час. Это собраны в комплект различных упражнения с точки зрения оздоровления. И туда могут приходить люди любого возраста, любого уровня подготовленности. И самое главное, чтобы ну, они говорили о том, что у них за вопрос, что за проблема. И когда приходят, желательно, чтобы они еще внесли справку о здоровье, чтобы они понимали, какое у них уровень здоровья. Бывают здоровье 1, 2А, 2В, 3. Если группа здоровья 3, то это лечебная группа, то есть в общую группу они не попадают, это персональные занятия. И на занятиях преподаватель с помощью специальной диагностики по движению, по дыханию, по определенным каким-то ключевым моментам, которые только он знает, он определяет вообще, в принципе, это и группа, и, может быть, перевести в другую. Группы поздравительные по возрастам разделяются. И, в принципе, они, но они, могут быть смешаны, но чаще всего мы их разделяем. В конфу тоже есть оздоровительные практики, но в большей степени Kung это как школа. И система образования там построена с целью того, чтобы привести разные качества: спортивные, силовые, скоростные хореография, комплексы, парная работа. А с кунг-фу в большей степени мы берем раздел Нойконг. Ной-конг это система строения тела, то есть работа с мышечным корсетом. Это дыхательная гимнастика, это работа с мерой системой. Второй раздел в учи называется «Чи конг. это третья группа упражнений, которые выполняется в части занятия. ЧИКОНГ это суставная гимнастика, направленная на укрепление связок и сухожилий. Таким образом, в воздоровительных группах практикуют три группы упражнений ЗОНГ ШИНЬ, НОЙКОНГ и ЧИКОНГ, это и есть полтора часа занятия. И, в принципе, Воздоровительная группа постоянно работает с этим проведениями, только они в них углубляются, специализируются, у них нет парной работы, нет самообороны, люди пришли за здоровьем. Я бы сказал, что таких групп у нас процентов 60. На сегодняшний день ситуация по здоровью у людей хуже вижу из своего опыта я преподаю уже больше 30 лет. И Здоровье у людей сейчас очень сильно понизилось, если сравнить с 90-ми годами. То есть, условно говоря, если в 90-х годах 90% занимались комфорт и как школа поясовая система и боевое искусство, то сегодня, вот видите, 60-70% это оздоровительные группы. А Боевым искусством занимается процентов 10-15. такой такое то, и другое, и оздоровительным другой процентов 20%. Это вот статистика моя из опыта работы. Поэтому, в принципе, и в кунг-фу, и в мучи существуют оздоровительные техники. Мы берем из каждого раздела какие-то упражнения и даем возможность людям оздороваться. А сколько нужно времени заниматься кунг-фу в качестве оздоровления? Мы говорим о том, что человек должен заниматься 6 месяцев. Результаты наступают после второго-третьего месяца занятия. Если человек занимался год, это супер. Наша рекомендация, если вы пришли в класс, нужно заниматься от 6 месяцев до 12 для того, чтобы получить хороший здравоохранительный эффект. Когда мы учим украшение, мы понимаем, как оно делается. Это как мы смотрим, что человек играет на гитаре. Мы понимаем, как он играет, но взяли гитару, брать не можем. Так и тело, время занятия удлиняется до 6 месяцев, потому что человек только полтора-два месяца учит упражнения, чтобы они получались правильно, чтобы он соединил все в комплекте. Правильная хореография должна быть в первую очередь, туда накладывается потом дыхание, и это все делается одновременно, скажем, нижняя, верхняя часть, левая, правая часть, делают разные движения, при этом еще дышать, и это занимает полтора-два месяца, чтобы человек просто правильно выполнял упражнения. Если человек выполняет упражнения неправильно, то упражнение работает только на 15-20%. Если человек делает правильное упражнение, оно работает на 30% от того, что говорит тренер. Например, это упражнение для позвоночника, там шейный ангел, первый-второй позвонки, или там это на сердце, это на давление, это на суставы. То, что озвучивает тренер, это важно понимать, что должно быть комплект движения, дыхания, сознания. 30% это дыхание, правильное дыхание. То есть как дышать, и вдох, и выдох, какой вдох, выдох, а, какие-то модификации между ними, мы будем об этом говорить, как это все происходит. И 30% это сознание, где находится мысль, о чем человек думает, какие ощущения и все такое. Тело, дыхание, сознание. 30-30-30. Получается комплект. Поэтому 6 месяцев это минимум. Минимум и все имеют разные подготовленности, поэтому а, до куда? Хорошо, а ты занимался человек, год стало ему лучше. А что потом? Можно бросать или нужно продолжать? А, люди, которые занимаются год, как правило, после года занятий они переходят в школу конфу. То есть за год они а, побрали свое здоровье, поняли систему и хотят изучать дальше. Что же дальше? какие могут быть еще варианты в этих классах. Потому что в мы преподаем базовый курс, начальный, поверхностный. Цель только одна – здоровье. А здесь существуют и другие задачи решаемые, и улучшение спортивных каких-то качеств, силовых, скоростных, координационных. Человек учит боевые искусства, хореографию, владение стилями животных, оружием. То есть много всего изучать в школе. Даже халлиграфия или чайная церемония, или даже езда на коньяк – это тоже относится к кунг-фу. То есть многие, видя, что в центре существуют и другие разделы, они начинают переходить в другие классы. Но, как правило, люди начинает уже с 6 месяцев интересоваться, а что еще здесь есть. Если, конечно, человек хочет через год уйти, ей тоже бывает ситуация. человек пришел с определенной целью поправить здоровье, вот у него было проблемы с почками, камни вышли, песочек ушел, и он хорошо себя чувствует, но прекращает время. Никаких проблем. Хочет человек, значит, пусть уходит через время, может прийти, опять продолжить занятие. Бывают люди уходят, потом через два-три года опять приходят. То есть мы всегда рады всем. Большое. Спасибо большое. Спасибо вам приходить.